За следующие 30 секунд я расскажу, как заработать на такую жизнь. Для начала заходишь на канал партнерская сеть MyLead и смотришь все кейсы. Потом бесплатно создаешь аккаунт на MyLead, генерируешь свою партнерскую ссылку и начинаешь зарабатывать бесплатно без всяких инвестиций. Так как 300 тысяч пользователей со всего мира, и в общем ты уже можешь считаться таким инфлюенсером. Попробуешь?